Добрый день, рада вас всех видеть. Хочу поблагодарить за то, что нашли время и пришли к нам сегодня. Перед тем, как начать свое выступление, тему выступила в на Белый бизнес, я бы хотела задать вопрос. Поднимите, пожалуйста, руку те, кто умеет играть в шахматы. Отлично. То есть наш зал разделился на два лагеря. Те, кто умеет и кто не умеет. Ну, где-то лет 5 назад, наверное, я тоже была в, в том числе, в том лагере, точнее, кто не умел играть в шахматы и ищет что шахматы, что это такое? Это не современное, это неинтересно, это как-то вообще старое советское увлечение. Но меня в этом перебедил мой сын. Мой сын, которому, он, который здесь. Здесь разрешите представить. Максим, встань, пожалуйста. Максим, ему сейчас 10 лет, он начал заниматься шахматами с пяти. Его увлечение я в первое время не воспринимала серьезно. Думала, что это так просто хобби научил его шахматам-дед, который научил моего мужа, потом у нас вся семья сейчас играет шахмат шахматы, даже включая дочку, которая сейчас три года. Вот Максим, Максим, да, вот это все началось с него. Хотелось бы рассказать, показать, чего добился мой сын за эти годы, за несколько лет даже первого класса. Это его награды, медали, кубки не все, кубки только окружные, окружные, то есть это первые места. Он является многократным чемпионом города, округа, выступает уже на, на российском уровне. Я вот шутку тоже говорю, Максим, такой молодец. Если бы вот не ты, не повез бы мне в Питер вот в 2 августа, да, первая жизнь в в Питере, и были на соревнованиях в других городах России. Поэтому э, я нач хотела начать именно э, свое выступление именно с него. Именно Благодаря ему ко мне пришла идея организовать в нашем городе шахматный клуб, потому что шахматного клуба у нас в городе нет, есть шахматная школа, но клуба, где бы собирались все шахматисты, играли, проводили турниры, такого места, к сожалению, нет. От идеи к делу, то есть это буквально там пару месяцев наш клуб уже функционирует, мы принимаем и взрослых, и детей. Так. Сейчас я <свят> заговорю с <свят> вот. а, принимать взрослых и детей. Находимся мы по изыскателям 39 торговым фараонам, Чуть позже я вам еще более подробно расскажу об этом. Но вкратце хотелось бы рассказать а, о шахматах. Да? Кто знает, что такое шахматы, прекрасно понимает, насколько это... А, Интересная игра. Кто-то считает, что это игра, кто-то считает, что это наука, а кто-то считает, что это искусство, потому что каждый шахматист для себя в этой игре находит а, что-то великолепное, комбинации, партии, задачи, а, то, что восхищает их именно тем, что они увлечены. И не меньше, чем какое-то музыкальное произведение, а, которое нравится музыкантам, да? Вот. И давно доказано, что шахматы не развивают интеллектуально. Для того, чтобы быть современным и интересным тоже человеком, я считаю, что нужно заниматься шахматами. Не говоря о том, что нужно вот добиваться вот таких целей. Это так просто у нас получилось. Понимаете, мы цели не ставили. Он занимался и сейчас выбрал путь шахматиста. Насколько это будет для него важным в жизни я пока сказать не могу но пока занимается ему это интересно пожалуйста потому что в мире по данным ФИДЕ около 700 миллионов людей играют в шахматы ну сами понимаете у нас со чемпионов мира намного меньше кросмейстеров тоже то есть да я считаю что э, открыть этот клуб в нашем городе я хочу помочь тем людям которые увлекаются шахматами собрать их в одно место, чтобы они развивались, чтобы они могли привлечь своих детей в этот вид спорта, объединять семьи, как в нашем случае, потому что я вообще ну, не умела играть, не знала и как-то вот относилась к шахматам не совсем серьезно. Оказалось, что это очень круто, я прям вообще... Восхищена и дочке, которые три года, я уверена, знаю, что на следующий год она у меня будет заниматься шахматами, <свят> и все у меня будут шахматисты, насколько им это будет интересно. Давить не буду, дальше, как видно, будет. В общем, как сказал Сухомлинский Василий, да, без шахмат нельзя себе представить воспитание умственных способностей и памяти. Это многие понимают, и в том числе сейчас на уровне законодательства России а в школах будет вводить шахматы как обязательный предмет. Это не для того, чтобы все стали шахматистами. Нет, это для общего развития, для того, чтобы поддержать беседу. То есть раньше это была королевская игра, а сейчас это, в эту игру может сыграть любой человек. Было бы желание. И это интересно. В наше время, когда дети зависают в этих телефонах, на ютубах, на этих играх, я считаю, как мама, Шахматы как настольная игра, вид спорта, отличная альтернатива. Так, что-то у меня не работает. Наши тренеры. Наши тренеры это Кубанов Александр Михайлович, это тренер, который два последних года занимался с моим сыном. И многих успехов добился благодаря ему. Александр Михайлович будет заниматься с детьми начального уровня. Также у меня договор с Ассоциацией профессиональных тренеров Республики Татарстан и Казани. Они будут заниматься уже детьми, уже с теми, у кого есть разряды, кто хочет развиваться, учиться, продолжать двигаться в этом направлении. Мы будем проводить мастер-классы также и для взрослых, для тех, кому это интересно, и для пожилых. То есть у нас планов много, идей много, поэтому в этом выступлении всего не расскажешь. Приходите к нам, более подробно расскажем. Так, и предложение. У меня, так как я сюда к вам пришла, и хотелось бы сделать вам подарок. Это такое предложение, которое вы не найдете в наших соцсетях и даже по знакомству честно говоря. Вот, записавшись к нам после выступления моего к нам в клуб, вы получаете абонемент на 2 месяца по цене одного. Вот, более подробно потом мы сможем с вами пообщаться, если вам это интересно или задать вопросы, когда вы вот, наши контакты, то есть, да, где мы находимся. Торговый дом Фараон, как я уже говорила, из искателей 39, второй этаж, может быть, адрес ничего не говорит, но Остров Сокровищ, может, многое знают, был Остров Сокрович на втором этаже, они уже, вот, ориентир, да, что ранее там был Остров Сокровищ, детский центр, наши контакты, вот, немножко но и хотелось бы, если у вас есть вопросы, услышать от вас и постараюсь на них ответить. А как будет ассоциация Республики Татарстан заниматься этим? Онлайн, да, будет группа небольшая до 8 человек, который будет заниматься именно онлайн. Тренер будет по скайпу, будут у нас вебинары и плюс будет как онлайн школа тоже. Задание будет тренер, точнее тренер будет проверять и уже на следующем озвучивать. Ну то есть также просто он не будет находиться физически, также будут они общаться, но только через экран монитора. Вот у вас в самом начале название было черно-белый бизнес. Да, да. Но о самом бизнесе практически ничего не было сказано. Ну да, черно-белый, потому что шахматы. Это, да, бизнес это да. то, что я открыла клуб. Он, конечно, его сказать, громко сказано, что это бизнес, это больше социальный проект, да. И. Но все равно. Хоть мы начинающие, но все равно считай себя бизнесом. <свят> <свят> вот, да. Это клуб, да, это клуб, который... А, это, мы не работаем на безвозмездной основе, благотворительности. То есть у нас турниры, они платные. А наши тренеры, они работают тоже, и мы платим им зарплату. И мы нацелены на результат. Но чтобы был результат, а, есть у нас определенная программа, которая рассчитана на год. Ну, вот. не бюджетная организация, да, которая может позволить себе бесплатные занятия, есть определенное количество групп и количество детей ограничено, которые мы можем принять к нам в клуб, с которым мы будем дальше работать. Есть определенные помещения, есть определенная плата с каждого, учебника, да, да, да. И да, вы этим занимаетесь, да, и у вас это бизнес. Да. Ну так вот, вот так обозвали. Будем белый бизнес для да. сколько стоит понемент а, на один месяц это включается 12 занятий 104 тысячи рублей также можно приобрести разово участвовать только в турнирах или переходить только в выходной день это для взрослых 500 рублей время не ограничено, можете целый день играть в шахматы, пожалуйста, у нас будут проходить мастер-классы, это общение с единомышленниками для детей 250 рублей то есть здесь тоже существует система скидок от того, сколько вы будете брать этих абонементов это получается, пока сын этим не занимался вы об этом не думали? А сын этим занялся, вам подал идею, и вы решили этим полностью заняться. Даже, знаете, как вот идея любого бизнеса, она идет сперва вот от сердца, наверное, от миссии, цели, мечты. Вот это вот создание этого клуба, это была моя мечта, понимаете? И я никогда не думала, что от мечты я смогу к этому все прийти. Так получилось, что он перешел у меня в такой формат, и почему бы нет? Я подумала, <гулакова> ниша, свободна, Мне это интересно, я этому говорю. Я знаю, что люди, которые тоже увлекают шахматы, меня этим поддерживают. Если будут в нашу команду вливаться еще новые люди, мы будем просто только счастливы. Да, ну то есть это заключение, как всегда, подведение итогов. Это, да, это шахматный клуб, это наш новый, да, в городе у нас шахматов клуба нет, как повторюсь, повторюсь да, это шахматная школа это муниципально, а клуба нет, как обычно бывают в других городах красиво. видели, как в парках играют, собираются, то есть, да, этого, этого нет. Я хочу, чтобы э, шахматы больше, вот, э, больше людей в нашем городе этим занимались. Находимся мы по этому атмосферу, искатели 39, и всегда будем рады вас видеть. Пишите, звоните.